На телеканале УТР Новости в студии Анна Космина. Здравствуйте. Власть должна обратить особое внимание на вопросы безопасности в Украине во время матча Евро-2012. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович во время заседания Комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу. Президент отметил, что подготовка к футбольному европервенству подходит к концу и Украина подводит итоги, как подготовились государственные органы и правоохранительные структуры к этому событию. Время до начала финальной части Евро-2012 необходимо использовать для окончательного наведения порядка на объектах проведения матчей чемпионата, отметил президент. Конечно, нужно посмотреть на те мелочи, о которых мы говорим. Наведение порядка вокруг объектов инфраструктуры Евро-2012. Начиная с аэропортов, обочин, тротуаров, также необходимо посадить цветы. Время еще есть, чтобы сделать наши города праздничными. Украина продолжает искать альтернативные источники газа. Премьер-министр Украины Николай Азаров обсудил с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедовым возможность прямых поставок голубого топлива в Украину. Вместе с тем Николай Азаров отметил, что украинская сторона настаивает на реализации положений соглашения о зоне свободной торговли с СНГ, которые дают ей возможность свободного доступа к газотранспортным системам стран СНГ. Премьер-министр подчеркнул, что в рамках работы по диверсификации поставок углеводородов Украина готова участвовать в реализации проектов по строительству Транскаспийского газопровода. Мы же добились в договоре о зоне свободной торговли специальной статьи, которая регламентирует доступ участников договора к газотранспортной системе. Также мы рассчитываем на то, что в процессе пересмотра контракта на поставки газа и условиях транзита мы и этот вопрос будем обсуждать с российским руководством. Во время проведения тендеров процветает коррупция, уверяет первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский. Уменьшению коррупции при госзакупках была посвящена встреча чиновника с представителями общественности. Министр сообщил, что в 2011 году на госзакупки было потрачено 40 миллионов евро. Закон о госзакупках способствует коррупции, заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский. Такой вывод он сделал после анализа процедур тендерных закупок. К сожалению, я лично знаю, что тендерные комиссии не только не становятся предохранителями, а иногда становятся предметом, вернее, катализатором коррупции. Поскольку это коллегиальный орган, его невозможно привлечь к уголовной ответственности. Министр сообщил, что в ходе осуществления процедур государственных закупок в 2011 году было использовано около 40 миллионов евро. Участники встречи подтвердили, что ситуация с незаконными тендерами неутешительная. По неправомерным тендерам в Украине за прошлый год принято более тысячи решений. Из них в 154 случаях, в которых были отменены тендеры, из 100, в которых тендеры приостановлены. То есть процент достаточно велик. И это все из-за того, что существуют пробелы в законодательстве, которые не дают возможности более эффективно решать вопросы. И все же выход из ситуации есть. Побороть коррупцию в сфере госзакупок планируют с помощью электронных торгов. Перевод государственных закупок в электронный режим поможет минимизировать коррупционный риск. Ранее министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявлял, что предложит Верховной радио утвердить проект закона о системе электронных торгов. Внедрение электронных закупок Минэкономики планировала начать с себя. Также рассматривается возможность введения их в пилотных регионах Украины. Анна Абрамова, Наталья Бабик, Алексей Кальний, Новости УТР. Сто дней работы нового формата власти обсудили эксперты во время «Круглого стола». Украину ждет очень активный и напряженный диалог с Евросоюзом. Такое мнение высказал директор Департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук. Он напомнил, что правительство приняло план мероприятий по адаптации законодательства Украины к нормам Европейского Союза. Сейчас продолжается работа по завершению подготовки к подписанию соглашения об этой ассоциации. Эксперты отмечают принятие закона о введении биометрических паспортов в Фактически завершит выполнение законодательной фазы плана действий по безвизовому режиму. План включает большое количество законодательных актов, которые мы в этом году должны адаптировать. Мы уже практически ориентируемся на соглашение об ассоциации, которое еще не подписано, но ряд положений, которого совпадает с программой реформ. Их выполнять нужно в любом случае, поэтому эти положения включены в общегосударственную программу адаптации. Ключевой вопрос – это законопроект о введении биометрических паспортов. Со стороны правительства в течение последних двух месяцев дважды вносили законопроекты. Мы надеемся, что в течение ближайших сессионных недель этот законопроект, Проект будет принят, поскольку он уже полностью согласован и Европейской комиссией, и относительно него нет никаких возражений и в правительстве, и в парламенте. Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко откликнулся на призыв президента Виктора Януковича уменьшить давление на бизнес. Пообещал, необоснованных проверок не будет. Дела экономического характера будут подниматься только согласие областных прокуроров. А в самой Генпрокуратуре создадут службу защиты предпринимателей. Швидки штуку. Скорость стука превышает скорость звука. Это уже не просто петля на шее бизнеса, на хозяйственной деятельности. Это уже фактически доведение до крайних обстоятельств. В контексте всех обобщений и всех сигналов, которые поступали к президенту, он определил тему, где обсуждался этот вопрос. Но там также было обобщение Генеральной прокуратуры перед президентом. Национальная система обозначений для защиты детей от негативной информации с экранов телевизора несовершенна. По словам медиа медиаэкспертов, защита интересов ребенка является приоритетной в работе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Там инициировали рабочую группу, которая при поддержке ученых и психологов взялась разрабатывать усовершенствованную систему графических знаков для детей и их родителей. Первые наработки видели наши корреспонденты. По словам представителей совета, современные дети чувствуют себя одинокими, поскольку большую часть времени проводят не с родителями, а с горничными. Следовательно, телевидению и интернету растущее поколение уделяет больше времени, чем даже обучению в школе. В эфире отечественных телеканалов дети могут посмотреть в основном мультфильмы. Их доля составляет 43%, 30% приходится на детский телешоу. Документальное кино и сериалы для детей составляют всего 3%, но и те зарубежного производства. Мы все осознаем, что в последние годы наши дети становятся более одинокими. Образ малыша и Карлсона, который был на экранах телевизоров советского периода, он и сейчас наш. На долю телевидения родители остается воспитание нравственного кодекса ребенка и формирование его мировосприятия. Чем должно отличаться детское телевидение от взрослого? Наверное, всем. Именно поэтому в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания обеспокоены проблемой знаковых отметок для детей, которые защитили бы их от негативного взрослого телепродукта. По словам участников обсуждения, под негативной информацией следует понимать проявление насилия, эротики, агрессии и брани, а также пропаганду алкоголя и табакокурения. Для обозначения этих категорий во многих странах Европы существует знаковая система. Лучшими признаны нидерландские отметки. Украина, в свою очередь, изучает зарубежный опыт, так как существующими отметками, метками, эксперты недовольны. Правда, говорят, определенное улучшение есть. Во всех системах есть общее возрастное разделение и общие риски. И в первую очередь понятно, что это касается ужасов, насилия, порнографии, нецензурной лексики. Поэтому базовые европейские страны и США одинаковые. Они отталкиваются от системы психологии восприятия ребенка. Наша работа уже имеет какой-то результат. Мы можем констатировать, что у нас есть улучшение с детским вещанием на наших телеэкранах. Эксперты убеждают, в разработке новой системы обозначений будут руководствоваться европейским опытом и замечаниями родителей и обещают, новая улучшенная система таких символов защиты детей будет уже до конца года. Пилотный проект этих знаков ведут в качестве эксперимента на государственных телеканалах. Анна Абрамова, Анастасия Точилова, Игорь Каркадым. Новости УТР. На подготовку Украины к Евро-2012 привлечено более 29 миллионов евро инвестиций. Об этом во время заседания Комитета по подготовке Евро-2012 сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Украины Борис Колесников. По его словам, Украина понесла значительно меньшие расходы, чем Польша. Министр оценивает объем средств, затраченных на подготовку к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу, в 3,6 миллиардов долларов. Напомним, Польша и Украина с 8 июня по 1 июля впервые в истории будут принимать у себя финал чемпионата Европы по футболу, право организовывать который страны выиграли на конкурсе ОФА в 2007 году. Это инвестиции, здесь есть подобный перечень аэропорты, стадионы, автодороги. Все государственные программы, которые были выполнены в рамках большой программы Евро-2012, но операционные расходы, которые потрачены на турнир и в операционном плане, в управлении турнира, составили 418 миллионов гривен. Вот эти расходы Украина понесла на подготовку Евро-2012 и получит не менее полутора миллиардов евро выручки, по мнению всех зарубежных и украинских агентств, на этом у меня все. Хороших вам новостей. Увидимся на телеканале УТР.